День вка, день вка, Девчонки. Выка, не еб, карти, еб, карти, карти There's еще weapons. Take love, Dick. Чего ты делал? Не, Тут и швы. Дев, Нет, нет. Ты чего? Я укудешь его? Не в кафе, il n'y pas И Дверonder Desmarais,丈 все не я чуть-чуть улыбаю вот и шутку Если с тем нет Here go. Here we Пап, ты. Хм. You've got И его облили,